Да я свет. Да я свет. Uh <laughs> говорящего и слушающего. Было много пустых комнат, но это не для того, о чем мы сегодня говорим. Я слышал сердцебиение из разбитого приложения. И это продолжалось много часов. Мы запустили все системы. Проверили каждую слёз и каждую слёзкую точку доступа. И было оно нарушение, и, и оно было учтено. И поэтому должна сказаться слушатель немедленно прекрати это. Держи себя в руках. Твоей фундаментальной конструкции есть гораздо больше, чем то, зато тебе пустоту должное. Прижись, пока не придет угорь. Возможно, это трудно поверить, но все, чем ты был, это горень, Это что иное, как красиво.